Всё, можете меня снова поздравить Ворон у меня убежал Вон туда куда-то короче, в лес Причем побежал не в сторону дома Паразит ох, ох, ох. Может тормознет Сейчас выйду на поле Попробую А так вообще даже не знаю куда он ломанулся и где его потом там искать И не слышу Пришел через лес сейчас Козы вот так вот видео бежали Там какое-то темное пятно Их вроде береза Думал от меня далекое, Тут метров 400 Думал может конь пробежал По грязи следов тоже не видать Вот засранец Камера уже не видит толком О, Вот он оказывается где -то. Попробую подойти. Это Может быть в сторону деревни хотя бы своей завернется а не в соседнюю. Так ладно, отключаешь, чтобы не спугнуть его разговорами. Ну все, наказывать тебя не буду, да ворон. Хозяин же тебя не привязал. Не хочет хлеба, пить хочет. Порадовало, что лужа оказалась. Я на нем ехал бегом. Иначе бы неизвестно где бы он тормознул. Тур стой, стой. фу ху Ну в километр он максимум пробежал, я думаю. Он чуть дугой бежал. Я напрямую на поле вышел. Порадовало, порадовало Где бы сейчас мы его под ночь искали И с кем вообще Вот так вот тут. Вот. Что уже репца в голове непонятно Все вроде начиналось неплохо, да ворон? Фух, ну все Нашлись, поймались Второй раз он у меня, третий вернее так уходит без меня Привязываю, привязываю постоянно Потом бывают такие промежутки, что он вообще даже с места не шелохнется. Ну я думаю, все, наверное, постарел уже. Кровь у него не такая горячая, играет не так. Не хочется ему никуда бежать. И оставляю потом непривязанного. Только на 5 метров, наверное, отошел от него. И раз его уже и нету. Вот так вот, зимой, ладно, зимой я его по следам мог найти А вот сейчас вообще все сложно Но все хорошо закончилось, радует Подпила воды, да? Это идет, смотреть. тр Ну, засранка. Ну я, говорит, больше не буду. Да? А вы стоите всё смотрите. есть видимо табунчик шоу свежая Ой, может, буквально даже сегодня или вчера а в этом году я кабаном наверно не буду заниматься а к следующему году я думаю запущу план кабан в этом году у нас лось из трофейный козел в планах был Внесён. А к следующему году я думаю мы займемся вот этим зверем подготовку то я думаю начну в этом году но целью будет следующий как-то вот так Эх, козлик меня увидел думал уже в лес спрятался время 13 часов в промежутке между работой, вообще никого не видел вот первого, кого увидел два часа в дороге уже, километров 13 преодолел и вот он сейчас шел вправо вот оттуда я его увидел вернее, справа налево Думаю, уже в кусты зашел начал разворачиваться обратно а он стоит Какой голос у него грубый. Туда сейчас за правый кустик скрылся. Вон туда куда-то сейчас. Дальние кусты. Задница смеркала. Сорока нас сопровождает. Еще орла видел. Здоровы! Вот тут от покупки кабани здесь. Орла видел. Они обычно у нас летят к морозам. Утку сопровождает северную, сколько я замечал. Есть у нас одно озеро. В соседней деревне Куда мы на охоту ездим. Два там озера. Одно с частиной большой. И там утка тормозит, пролетная. Но всегда перед тем, как она лететь, либо когда летит, прилетает 3-4 орла. Или больных сопровождает, охотятся на них. Но признаки, когда-то тут жизнь была. А сейчас вот такой лес. когда-то сеялось поле и в общем судя по наличию орла дело движется уже к осени и к морозам да, ворон? как-то вот так вот, вот козлика жаль не разглядеть было только внутри отростка не четыре. но размером такой неплохой был пока шел боком я его смотрел Ладно, едем мы дальше И Вот откуда они знают, что я там ехал Второй Там третий Да, ворон может спрятались все равно ну и да ладно вот еще летят там было 4 вот два. так блин плохо вижу отсвечивает вот два там еще два короче тут 6 штук летят на Дальний Восток куда-то. Ну, в ту сторону. В Москве митинги разогнали, наверное. Возвращаются. Сейчас меня будут еще как дезертира какого-нибудь ловить. А может и меня и не видно. Километра 4 в сторону они летят от меня. Да, Ворон? Ну, пусть себе летят. У нас первая поломка в этом году с вороном перешоркалась веревочка, да? Очень неловко, они рвутся, когда скачешь. Можно так резко-резко выпасть. У меня с собой веревка есть такая, как знал. И Веревку и ножик взял. С ворона подвяжу и будем чиниться. Ох, вот так вот тут бывает, все рвется, все рвется, если эксплуатировать, все рвется, да, ворон? Пользуясь случаем, пока у нас поломка пришел на норы, где когда-то барсук жил, а ей неприятно по лицу, но эти норы чищены в этом году. А в прошлом они были чищены. От чего бугор здесь образован, не знаю. Может быть, деляна когда-то была лет. Может, еще что-то столько бугор большой. Нор здесь много. От норков все были брошены. И вот буквально наверное, в прошлом году. Или позапрошлым. Стали появляться признаки барсука здесь. Местность болотистая, а вокруг, ну как болотистая. Ага. Вот он. Вот пятак выбиты Вот. Какие-то угли. Лицевая дорога. Вот эта высота. Вот этот норок. Опа. Нарадок, нора. Всем норам, нора. Ох, ох. Блин, здоровая. Там вроде не подстилка. Ветки накиданы. Но вот это вычищено. И вытоптано прямо до гладкого. Пользовался он ей часто. Но что-то сейчас у меня мысль, что он ушел. То, что вот ветрами, видимо, тропило налетело. А, Чем-то пахнет таким порченым невкусным от норков много вообще тут целый город наверное барсуков вот какая-то нора стропы набиты может выводки здесь были что важно здесь однозначно попробую еще в центр бугра залезть главное не провалиться а то если их много за ноги будут держать хрен вылезешь потом от них так ну ладно что вам тут чтобы ветки не снимать бугор метров 20 диаметром наверное. Я думаю, около этого высотой метра два. Сомневаюсь, я, что тут норы сильно глубоко. Ну, сверху нету. Вот тут у меня ворон там, спрятавшись опять. Так, ладно. Ладно, это мы удачно заехали. На раз, скорее всего, приготовлено к залеганию, и сейчас он куда-то ушел жир нагуливать. Здесь не знаю, кого ему нагуливать, каких-нибудь лягушек только ловить. И все. Местность вот какая тут. Был тут у меня случай, упустили мы с Гретой, только трава еще выше была. Но о нем как-нибудь тоже расскажу. Несколько дней назад. Вот так вот. Да. вот. Все, подчинились. Поедем сейчас дальше. До дома нам хватит, да, Ворон, доехать? А может и. Еще сезон даже отъездить. Ну, как-то вот так вот. Что временно делается, то обычно у меня до тех пор пока не сломается. Так что, может быть, я и буду ездить следующим. Каким-то фрагментом будет, что опять порвалось. В год уже вот будет. Это у меня Мне тогда хватило почти два месяца я кормил. Да, вот. вот конь у меня был три, наверное или четыре козы. Ваня, они на нас ракету не бросят, нет? У -у -у. Алло. Привет. Нет. Да вот вертолеты летят, смотрю. Но... Кого сделать? Вина? А это сколько оно стоит-то, чтобы мне с собой взять? Ворон, толкайся. Ладно. А какое вино-то? В Олисеевском-то в каком? Где Юлька работала, да?